Вячеслав, я думаю, соратник, вот если бы нам объединиться, например, с Платошкиным Дальцовым Навальным над сболами, дело пошло быстрее, после победы уже расходиться по своим путям. А как? А, что значит объединиться? Что мы должны сделать? Приехать куда-то на одну площадь, все там встать, объединиться, обняться там? Как, как должно выглядеть объединение? И вообще, какой имеет смысл? Ну, подпишем и меморандум об объединении. Что это изменит? Что, нас больше будет? Нас и так много. Те, кто против Путина, они все с нами. Все в одних окопах. Что нам? Как нам объединиться? Вот мне всегда, когда начинает, особенно вот либеральная публика, о том, что надо объединяться. А как объединяться? Объединяются под общей идеей. да, свержения Путина все. Каждый своим делом занимается. Это представьте себе, есть какая-то дивизия, тем более там фронт, например, да. И вдруг приезжает какой-то человек, говорит, слышите, а нам надо объединяться. И им скажут, как, ну здесь вот у нас артиллеристы, здесь вот минометчики, здесь у нас саперы какие-то, здесь разведчики, тут вот у нас пехота, там летчики у нас. Как, как нам? А мы что, разъединены? Да? Для того, чтобы проводить согласованные действия, нужно объединяться. На нынешнем этапе нет А какие вот мы Я говорю бойкот, Навальный говорит бойкот Там какие другие люди говорят бойкот Ну, Это было объединение? Было И в дальнейшем тоже Но сейчас будут выборы В, в, в Госдуму Я уже заранее могу сказать Что часть людей, которые говорил здесь бойкот Скажет пойдемте на выборы Потому что они будут в них участвовать А я скажу бойкот Понимаете? Какое возможно объединение? Ну, кого-то я ну, там, готов поддержать отдельно. Да? Леша Навального, например.